В эфире государственной телерадиокомпании. В студии для вас работает Юлия Иценко. Здравствуйте. На перевале ТУАШУ в долине Сусамыр проводятся работы по очистке снега. Как сообщили в УУБД по ГУВД Чуйской области, в связи с резким ухудшением погонных условий, на перевале ТУАШУ и в долине Сусамыр проводятся работы по очистке снега голода. Привлечено 4 единицы транспортных средств, затрачено 75 тонн инертного материала. В управлении убедительно просят водителей, направляющихся через вышеуказанное направление, заменить шины на зимние, либо при иметь противоскользящие цепи. Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями призывает граждан пострадавших от действий недобросовестных чиновников обращаться в ведомство. Речь идет о вымогательстве, незаконных поборах, необоснованных проверках со стороны должностных и других лиц. В таких случаях граждане могут обращаться сразу в финансовую полицию. В Бишкеке состоялась встреча специалистов Министерства здравоохранения и Республиканского центра укрепления здоровья с представителями общественного фонда «Эргене» и проекта «Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане». На встрече обсуждались вопросы системной работы по борьбе с употреблением табака, недостаточной физической активностью, нездоровым питанием и вредным употреблением алкоголя. Координация экономической эффективности и результаты профилактических мер – главное направление взаимодействия между государственными органами и общественными проектами. Представители фонда и проекта подчеркнули, что результаты профилактики невозможно продемонстрировать сиюминутно. Формирование здоровых привычек и их, их закрепление – долгий процесс. Тем не менее, результаты некоторых Интервенции можно увидеть уже в течение полугода. Например, один из косвенных индикаторов улучшения ситуации – уменьшение количества обращений женщин с четвертой стадии рака шейки матки и молочной железы. Работа с органами местных самоуправлений, сельскими комитетами здоровья – другой важный компонент, так как они первые обрабатывают обращения людей. И государства, и неправительственные организации делают большой объем работы. Мы должны делать это последовательно и системно. Подытожила директор Центра укрепления здоровья Нурила Алтымышева. Продолжение на плановой планерке мэра столицы с руководителями городских служб и структурных подразделений Азиз Суракматов высказал крайнее недовольство организации горячего питания для детей. Руководство управления поручено внести коренные реформы для улучшения питания и оптимизации средств городского бюджета. Также Суракматов поручил изучить проект по изготовлению готовых завтраков обедов для школьников в муниципальной пекарни, что позволит вести постоянный учет и контроль над качеством еды и ликвидировать коррупционные схемы при проведении тендеров. Кроме того, глава. Муниципалитет отметил острую необходимость передачи контрольно-диспетчерских пунктов под контроль муниципалитета для точного учета количества общественного транспорта. Соблюдение интервала движения независимой проверки состояния водителей и салонов общественного транспорта. Управлению земельных ресурсов поручено еще больше усилить работы по возврату земельных участков школам, где в будущем можно будет возвести пристройки для увеличения мощности учебных заведений. Управлению муниципальным имуществом поручено ускорить передачу садиков номер. 74, 11, на баланс города, которые когда-то были отданы государственным учреждениям. Резюмируя работу планерки, градоначальник особо отметил важность процесса возврата городу земельных участков, ранее выданных сомнительными незаконными путями. Цифровые технологии проникают в Министерство чрезвычайных ситуаций. Совершенствуется информационно-управляющая система в чрезвычайных и кризисных ситуациях. В созданных кризисных центрах работает единая диспетчерская служба 112, единая электронная база данных ОЧП, кроме того, разработано и мобильное приложение 112 Кыргызстан. Подробнее об электронном совершенствовании гражданской защиты в материале Бекмамата Санбекулу. Ася Машева оператор Центра управления в кризисных ситуациях. Работая в системе 112, она ежедневно помогает людям, попавшим в различные опасные ситуации. К ней стекается информация обо всех произошедших в стране ЧП. И именно она решает, какую помощь следует оказать пострадавшим. Консультация сейчас в данное время в Дороге Бешкекош. Там немножко погода испортилась. и Город Ош, в основном оттуда звонки идут. Ну, мы как обычно успокаиваем, что это ожидаемая температура. Это всегда, каждый год это повторяется. И это... Всего на линии 112 работает 19 диспетчеров. Время соединения абонента с сотрудником службы не превышает 7 секунд, после чего пострадавший может получить необходимую помощь по телефону. А при необходимости к нему будут направлены необходимые службы. Отпала необходимость в обзванивании различных экстренных служб, а значит и сократилось время ожидания помощи. Во-первых, это правило золотого часа, чтобы своевременно оказать помощь населению, чтобы чтобы оказать помощь необходимая информация Поэтому мы вот создали эту систему, чтобы система гарантированно могла принять эти вызовы от пострадавших, от населения. Система 112 работает на базе Центра управления в кризисных ситуациях. В республике таких центров два – в Бишкеке и Оша. При этом они полностью автономны и взаимозаменяемы. В случаях крупного ЧП в этих центрах будут организованы межведомственные штабы по ликвидации чрезвычайных происшествий. Центр является координационным штабом всех экстренных служб. В двух центрах имеется 17 комплектов необходимого компьютерного оборудования со специальным программным обеспечением. 157 комплектов были переданы другим экстренным службам для координированной работы с центром. Сейчас они уже координируют, у них есть свои системы, которые интегрированы, то есть системами 112. То есть при поступлении звонков на 112 они перенаправляют вызовы либо в пожарную службу, либо в скорую помощь, либо в милицию. вопросе гражданской защиты свою. Лепту может внести каждый гражданин. Разработано специальное мобильное приложение «112 Кыргызстан». Там можно не только получить необходимую помощь, но и самому сообщить о произошедшем ЧП, прикрепив к сообщению фото и видеофайл, а также данные о местоположении. Векма Матасанбек, Улуриска, Лико Кульбеков, ЛТР, Бишкек. Правительство в срок до 31 декабря проводит национальную кампанию по выявлению и документированию детей, не имеющих свидетельства о рождении, в рамках которой граждане могут получить данный документ в упрощенном порядке. На сегодняшний день около 1200 детей не имеют свидетельства о рождении ребенка. Цель данной кампании – осуществляемая правительством совместно с детским фондом ООН, чтобы в стране не было детей без документов. Так составлен список детей, не имеющих свидетельства о рождении. ГРЭС же на основании данного списка подготовит и выдаст документ. Если необходимо, то и с по месту проживания. Подробности далее. Внук Гульнара Разиева теперь официально считается гражданином Кыргызстана. Свидетельство о рождении поначалу брать не спешили, а потом стало тяжелее. Необходимо было собрать больше документов. Благо правительство пошло навстречу, говорит Гульнара Разиева. Я пришла за свидетельством для внука Я очень рада, что облегчили условия получения Раньше хоть куда не иди, все равно не могли получить свидетельство А сейчас вот я пришла и тут же мне выдали свидетельство о рождении Спасибо за такую помощь Шулай Синалиева только узнала о национальной компании и намерена уже в ближайшие дни получить свидетельство о рождении дочери Дочке уже четыре года, но до сих пор без документов с бывшим мужем у нас было никем. Официально мы не регистрировались в ЗАГСе. Так исполнилось дочке два года. Потом мы разошлись с мужем. После какого-то времени начали бегать, чтобы получить свидетельство. Оказалось, что это непростое дело. То за одной справкой отправляют, то за другой. Вот так четыре года прошло. Надеюсь, скоро получим свидетельство о рождении. Цель национальной кампании – чтобы в стране не было невидимых детей. Проблема в большинстве случаев возникала из-за отсутствия документов – но эту проблему решают. Об этом сказал на августовском педагогическом совещании премьер-министр Мухаммед Калая Балгазиев. ЮНИСЕФ объявил о том, что Кыргызстан – первая страна, которая начала решать проблему людей без гражданства. Мы стали для многих стран примером. Сейчас в стране проходит национальная кампания. В ее рамках до 31 декабря 2019 года правительство ведет работу по выявлению и документированию детей, не имеющих свидетельства о рождении. Теперь процедура упрощенная. Наша цель – привести все в нормы и жить в рамках закона. У нас в стране не должно быть невидимых людей. Соответствующими госорганами составлен список детей, не имеющих свидетельства о рождении. На сегодня их около 1200. На основании этого списка ГРС подготовит и выдаст свидетельство о рождении. Если будет необходимость, то с выездом по месту проживания детей. Из 1200 детей сейчас обнаружено 728 детей. Сейчас вот на рабочем совещании было озвучено. 728 детей. Сейчас они должны нам этот актуальный список передать. И со стороны ГРС будет проведена тщательная работа по документированию этих детей. И хочу отметить, что службой государственной регистрационной службой предусмотрено о выдаче бесплатно на бесплатной основе 1500 свидетельств о рождении. И это по договоренности с Госзнак, который изготавливает нам документы. И хочу отметить, что Именно те дети, которые не получили в свое время свои свидетельства рождения, и это в основном дети, которые семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, эти дети не документированы в основном по причине того, что родители находятся либо во внешней миграции, либо во внутренней миграции без документов». Сотрудники Министерства труда и социального развития Министерства образования и науки, органов местного самоуправления, проводят разъяснительную работу среди населения о том, что документы на детей можно получить в упрощенном порядке. Вместе с тем, в Минздраву поручено предоставлять информацию соответствующим органам, если в роддома поступают роженицы без документов, чтобы найти о ней информацию в базе данных и в оперативном порядке подготовить документы для ребенка. Юлия Яценко и ЛТР Бишкек. К этому часу это все новости. Всего доброго. До встречи.